Здарова, бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я Бобруха. Сегодня у нас 20 апреля, а это значит нашему каналу уже год. Вы не ослышались нашим. Почему? Я вам расскажу, в какой момент канал становится общим со зрителем, а не того, кто его создал. Когда я начинал, я думал, все легко. Зашел, канал сделал, какую-то аватарку поставил, ник любой сделал и выкладываешь всякую хрень. При этом будешь расти на дрожжах. И многие, кто не сталкивался с этим, тоже так думают. Но увы, реали совсем другие. Пару месяцев стримов и видео не принесли результатов от слова совсем. Я имею в виду мои ожидания и реали. В итоге я уже хотел удалять канал, как появились люди, которые мне не дали это сделать. И я продолжу. Было уйма проблем улучшение качества видео, звука. Обстановка на стримах, улучшение монтажа, видео и улучшение превью. Для многого из вышеперечисленных нужны были немалые средства, которых у меня не было. Это тоже давало повод закрыть канал. Но вас становится все больше и больше и тут у меня уже сработал инстинкт обязан. Так как я не мог подвести вас и благодаря вам наш канал стал улучшаться. Я набиваю до сих пор руку на монтаже, а вот с фотошопом я пока не могу Овладеть. Но я стараюсь, так как я понимаю, что мы одно целое. Моя работа улучшать как контент, так и его качество. Ваши лайки, подписки, комментарии. Ну и просто поддержка словами. И вот тут канал уже становится общим. Так как мы работаем над его ростом совместно. И каждый из вас делает свой вклад. Да, многим может и не нравится моя обстановка на стримах. Что не с кем посраться, как мне говорят. Или нет мата как мне тоже говорят. Нет экшена, к которому все привыкли на стримах. Да, я именно вот такой канал себе представлял. И шел именно к этому, чтобы в чате и на стримах царил мир и дружба. Где люди не обсирают друг друга, а рады видеть друг друга. И так будет на протяжении всего времени. Мата и оскорблений на нашем канале не будет. Сегодня мы с вами достигли 2К подписчиков, за что я благодарен всем и каждому. И я обещаю, что я буду стараться улучшать контент и его качество. Хочу сказать еще пару слов тем, кто хочет начать стримить. Никогда не сдавайтесь. Если вы начнете, обратного пути не будет. Если остановитесь, грош вам цена. Будет ужасно трудно. Вы будете ненавидеть весь мир, но когда вы добьетесь желаемого, вы будете кайфовать от того, того, что вы сделали и будете делать. Всем еще раз огромное спасибо и давайте уже начинать веселье.